условия проживания для рабочих от группы Прогресс в Белостоке в Польше. Так называется этот видос, дорогие друзья, потому что с вами канал Work and Life, и я его ведущий Антон Белюк, и сегодня будет опять же долгожданный многими видеоролик, очередной об условиях проживания от группы Прогресс в Польше, от фирмы по трудоустройству группа Прогресс в которой я сейчас работаю координатором. Так что все, кто заинтересован во всем вышеперечисленном, устраивайтесь поудобнее и поехали! Хочу сказать пару слов для тех, кто, возможно, присоединился к нашему коллективу, так сказать, недавно. Хочу сказать, что данный видеоролик сегодняшний направлен на... То, чтобы показать вам и чтобы вы смогли сравнить все-таки условия проживания от фирмы Группа Прогресс в Польше. Дело в следующем, что совсем недавно еще я жил в Устке, в курортном городе на побережье Балтийского моря. Жил там так же, как и сейчас здесь, в Белостоке, там тоже был хостел и предоставляла агентство группа прогресс бесплатное проживание мне как и обычным работягам которые работали там в основном на заводах рыбной продукции тоже жили в таких же условиях абсолютно как и я единственное отличие у меня была отдельная комната мне предоставили такую комнату как и здесь потому что я снимаю видосы ну и вообще работа у меня в основном на дому ну и мне как бы нужны такие условия чтобы нормально работать вот, а вообще люди живут от двух до четырех человек в комнате, как и в Устке, так и здесь. Я постоянно вам говорил, что условия в хостелах могут плюс-минус отличаться. То есть, вот меня часто спрашивали, а правда ли такие вот условия проживания будут, допустим, вот как ты показал в Устке, и на самом деле там будут такие же условия проживания в Белостоке, когда мы приедем на работу, либо в Кашалине. Я всегда говорил, что нет, условия одинаковые везде не будут, это нереально, потому что жилье предоставляют, во-первых, абсолютно разные люди, агентство с ними заключает контракт, арендует таким образом э, жилье у них, ну и платит им э, за людей, которые там живут, потому что с людей за жилье деньги не берутся. Ну, у них там свои договоренности, суть не в этом, суть в том, что хозяева всех этих хостелов, всех отелей, всех этих домов частных, которые снимаются агентством, все хозяева разные, условия, соответственно, везде разные. Плюс-минус условия отличаются, ну, как я всегда люблю повторять, условия везде, в принципе, приемлемые, и нет такого, что, ну, жопа, нереально. Ну, и я надеюсь, что сегодняшний видеоролик поможет вам в этом убедиться. Вот сейчас на ваших экранах сам дом в Белостоке, в котором мы сейчас живем. Хостел, так сказать. Вот тут сейчас вы видите мою комнату, одноместную. Есть тут душевая и туалет отдельно, сразу в комнате. Потом есть отдельно вот душевые э, с туалетом. Ну и в принципе, как я уже сказал, двух до чуть до четырех человек в комнате обычно живут здесь. <музык> Можете видеть, есть такие даже комнаты с отдельными кухнями. Вот сейчас на ваших экранах. можете видеть сейчас, опять же, довольно неплохая общая кухня. Ну, ну, в общем-то условия, на мой взгляд, довольно приемлемые. опять же, хочу сказать, если кто-то считает по-другому либо просто <сих> считает как-либо, <сих> обязательно пишите свои мнения в комментариях к этому видео, что вы думаете по поводу увиденного вообще. ну и Обязательно продолжайте следить за моим творчеством, потому что вот вчера был видос об условиях работы на Биаваре, на предприятии по производству отопительного оборудования в Белостоке. И также в будущем еще будут видосы об условиях работы, проживания, вообще на работах и в хостелах, которые предлагает фирма группа «Прогресс» чтобы вы, как говорится, перед тем, как ехать на работу, могли увидеть все своими глазами, в каких условиях приблизительно будете жить и в каких условиях будете работать. Ну, чтобы вы не боялись ехать, не думали, что там попадете в, в просак, как говорится, и вас обманут, там, и вы будете жить в подвале, спать на полуголом и все такое. Вот для этого созданы эти видюхи. Вот. Ну и, опять же, хочу повториться, не факт, что в том хостеле, куда приедете вы, будут точно такие же условия, как здесь. Могут быть как чуть-чуть лучше, так чуть-чуть и хуже, но везде будут условия приемлемые. Ну что ж, друзья, опять же, хочу... Напомнить вам и э, сказать, что обязательно, если вы еще не подписаны на мой канал в Телеграме, то подписывайтесь на него. Ссылку на него вы найдете в описании к этому видео, так же, как и ссылку на мои группы в Одноклассниках и ВКонтакте. Э, там будут самые свежие э, и актуальные вакансии в Польше на любой цвет и вкус. Ну а в Телеграме вообще в первую очередь будут появляться все вакансии. Самые свежие и актуальные и там будут только актуальные вакансии. Ну и мои видосы будут появляться в первую очередь в Телеграме, а потом уже в свободном доступе там, на остальных интернет-ресурсах. Поэтому обязательно подписывайтесь в Телеграм, тем более там у меня есть к вам очень выгодное предложение по совместной работе в плане поиска людей на работу в Польшу. Ну и видос о том, где я предлагаю данную работу. Если вы еще его не видели, то... Он сейчас появился в нижнем правом углу вашего экрана. Обязательно посмотрите на его. Потом ссылка на мой канал, то бишь кружочек с моей фотографией, уже в верхнем правом углу э, вашего экрана. Если вы еще не подписаны на мой канал, то нажмите на него и подпишитесь. Ну а с вами был Антон Белюк и канал Work and Life. До скорых встреч, друзья. Пока.